Воюют ли они? и они воюют. потому что иногда бывает, что, знаете, вот слово войной как враждой это не назовешь, это соперничество. Например, есть маг, который проводит силу Бога Перун, и у него в настоящий момент на определенный какой-то период времени у него договор с Перуном. А есть маг, который проводит силу, например, Аримана. У него на этот конкретный период времени договор с Ариманом. Они разные алгоритмы построения реальности несут в этот мир. И вот они склеснулись на одном пространстве своих интересах. И на этой поле битвы они не должны не уничтожить друг друга, это уж совсем чересчур, они должны доказать, Через эту битву, чьи алгоритмы жизнеспособны, чьи алгоритмы сильнее, они вступают в битву, в соперничество, доказывая друг другу, доказывая друг другу, чьи алгоритмы эффективнее. На самом деле через их сознание доказывают друг другу боги. Но наш мир это точка приложения и интереса. Боги могут находиться в совершенно разных мирах, в совершенно разных пространствах, и без человека они и встретятся. Они встретиться могут только через сознание и разум человеческого существа. И тогда получается, что два мага схлстываются в вот этой битве. Причем если это маги, они прекрасно понимают, за счет чего они бьются и какую шахматную партию они разыгрывают. Жрецы начинают биться культами, то есть образовывают человеческие войнушки, начинает литься кровь, то есть люди там а а убить одного бога, да, снести одну церковь, поставить другую церковь. Да, это таким, на этом уровне бьются жильцы. Колдуны бьются, как правило, один на один и, и до кровавой, что называется, кровавого меси. Да, вот, не понимая, абсолютно не понимая, за какие силы они бьются, считая, что они бьются за свои собственные интересы и за интересы своего клиента. То есть чем ниже уровень, тем меньше ума, к сожалению. Да. Чем выше уровень, тем большее понимание, что никакого личного интереса здесь нет. нет это всего лишь, это все лишь партия, которая разыгрывается на настоящем этапе. Результаты этих партии будут заложены в общую систему, что есть добро, что есть зло. По ним будут строиться игры, игры, игры, по ним будут развиваться пульты, по ним будут в дальнейшем жить многие поколения людей. Маги знают, за что они борются, но они никогда личного предпочтения, личного интереса нет, потому что в любой битве маг зарабатывает только от знаний. Это единственная цена вопроса, которая имеет для мага хоть какое-нибудь значение, поэтому заключая сделку с каким-то богом, с каким-то демоном, с каким-то безом, черт чертишь, что в ступе, он всегда оговаривает себе только это. Никогда ни один маг не будет действовать за деньги, за омоложение, за здоровье, за те вещи, которые можно получить значительно проще. Если у тебя будут знания и опыт, у тебя будут деньги, соответственно, ты купишь себе и омоложение, и новейшие лекарства, и всё, всё, что тебе нужно, или свою лабораторию откроешь, и потом тебе в области молодости враз изобретут нищие химики, которым только дай возможность экспериментировать.